Три основные причины отсутствия денег причин на самом деле много почему иногда у людей нет денег не могут достичь успеха но есть основные основополагающие причины которые мы сегодня разберем на нашем вебинаре меня зовут игорь ванилов всем привет у нас будет три занятия три основные причины сегодня первую причину будем разбирать почему у людей Такое иногда не очень хорошее материальное положение, и это влияет не только на его материальное положение, но и на другие области жизни тоже, поэтому это важно. вижу такую закономерность, чем более человек осознан, тем более он успешен. И я для себя понимаю, что первое, самое главное, их три главных, вот первая самая главная причина, это понимать, куда вы идете. Хотите ли вы денег заработать, или работу найти, или шубу купить, или машину, или бизнес открыть, или неважно что, вы к этому идете. И для себя очень важно ясно, четко понять, что же вам конкретно надо. Поэтому сейчас первая, самая главная задача для того, чтобы стать успешным, это целеполагание. Это не муж богатый. Это не правительство там какое-то щедрое, которое будет вам пенсию платить не 15-25 а тысяч, а это ваши мозги, которые влияют на вашу жизнь. Запишите, если я не управляю своей жизнью, я не могу ее изменить. То есть я ставлю цели, ее достигаю, потому что я управляю своей жизнью, я за нее отвечаю. Теперь, если я управляю своей жизнью, и только от меня зависит, какой будет моя жизнь, я живу в проголосе или сыто кушаю, у меня куча свободного времени или у меня ни на что времени не хватает, сделал я сам. Теперь, значит, мне нужно определиться, а что я хочу. Пишем в чат, чего вы хотите. Пишите то, что не то, что вы себе разрешаете, а то, что вы реально хотите. Только пишите не из эго, а из сердца допустим сейчас кто-то напишет я хочу 100 миллиардов ну и дурак могу обосновать почему первое деньги не приводят к счастью второе цели на деньги не ставятся третье 100 миллиардов ты не потянешь потому что ну, при, при своем доходе нужно идти шагами там по 30 20 40 процентов то есть нужно к миллиардам вам придется идти очень очень очень очень очень очень, -очень, -очень долго. Если вы, например, хотите выйти замуж за богатого человека, то вам нужно ставить цель стать таким человеком, на котором захочет жениться богатый человек, а не на миллиарды. Да? Ну, То есть цель должна быть прямая, а не кривая. И человек, если этого не понимает до сих пор, то ну, я не знаю, о чем с такими разговаривать. Я, мне больше нравится с теми разговаривать, общаться, учиться, да, которые уже в, в процессе...